Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Кто не знает, компания «Натан Групп. Мы занимаемся ремонтом квартиры в городе Тюмень, делаем дизайн-проекты, мебелировку, также полностью комплектацию объекта всеми необходимыми материалами. Я в кадре сегодня не один, со мной в кадре Сергей. Сергей — это э, действующий судебный эксперт. Он сейчас об этом подробнее сам расскажет. Давай, рассказывай. Халин Сергей Николаевич. Можно без Николаевич? Организация «СК занимаемся независимой экспертизой, строительная, товароведческая, вот, оценочная. Участвуем в судебных разбирательствах, э, как эксперты, арбитражные разбирательства, э, общая юрисдикция. Вот. Ну, строительная экспертиза – это все, что связано со стройкой, то есть качество э, выполненных работ, объемы выполненных работ, соответствие проекту нормативно-технической документации, оценка, рыночная стоимость, сметная стоимость, все-все-все. Я вам хочу рассказать, почему, собственно говоря, в кадре у нас появился вообще Сергей, вот, и ну, что было, собственно, причиной этого появления. Так как мы занимаемся ремонтом квартир, соответственно, у нас на каждом этапе есть работы, которые необходимо проверить. И буквально недавно у нас был э, спорный момент э, с одними заказчиками значит, по качеству выполняемой работы. Когда у нас на объекте э, мы сдавали промежуточные э, отделочные ну, этапы и у нас на объекте появился человек, который никак не, абсолютно не представился, он просто пришел с заказчиком и начал э, нас по-русски разматывать о том, что плохо, плохо, плохо. Вот. А, ну как бы меня это немножко смутило потому что я думаю ну как так прям все так плохо думаю ладно я задал вопрос как вы это определяете он сказал я 20 лет в этой сфере и я на глаз все вижу и действительно там был один момент где он показал а, был прогиб в стене на проеме на пол сантиметра на этом ну, как сказать на всем на, на всем объеме квартиры будем так говорить вот а, и когда вот эта ситуация произошла человек пришел не представился человек не принес с собой никакие инструменты абсолютно вот. и просто начал нас разматывать я тогда себя не совсем ну, как бы комфортно почувствовал потому что я думал что мы действительно так все плохо сделали но потом мы взяли измерительные приборы начали прикладывать их к углам там замерять что-то проверять и пришли к выводу, что сделано это все как бы достаточно хорошо. Когда вот эта вся ситуация произошла, мы отстояли свою позицию перед заказчиком, мы показали, что у нас все работы выполнены хорошо, мы начали думать о том, а как же нам избежать того, что в будущем будут такие же заказчики с такими же э, псевдоэкспертами или я не знаю, кто этот был человек, мне никто не представлялся. Вот. Чтобы себя обезопасить и чтобы наши заказчики знали, что у нас идет надзор э, ну, надлежащим образом. И появилась э, идея пригласить, собственно говоря, на экспертизу наших объектов на каждый этап. То есть мы заходим на объект, э, посмотрели его состояние от застройщика, начали выполнять работы по оштукатуриванию объекта. После того, как мастера по оштукатуриванию объекта выполнили работы, Приезжает Сергей, либо специалисты Сергея, и производят все необходимые там, замеры, да, как это правильно? Измерения. Измерения. Вот. Производят все необходимые измерения. И когда он, как независимая оценка со стороны, говорит о том, что да, действительно все в допусках, все соответствует тем нормам, которым и должно соответствовать, мы принимаем работу у мастеров и рассчитываем мастеров. То есть те этапы, которые можно проверить. Можно все проверить или, или не все можно проверить этапы? Все. Все. Вот то есть все этапы работ, которые можно проверить на объекте, э, будут на наших объектах не перед заказчиками, а перед нами проверять э, действующие судебные эксперты. То есть вот Сергей является действующим судебный, судебным экспертом. Выше тебя кто-нибудь может быть еще в такой же сфере? Нет? Или это такая? Действующий судебный эксперт и все. Ну да, то есть... Выше вы же уже никого. Выше только <с судья <с уже там, да, <с> пожалуйста, со своими этими. Но мы определенно функции выполняем, то есть э, судьи уже смотрят на это, как мы выполнили эти функции. Вот, то есть смотрите, э, о чем я говорю. Я говорю о том, что теперь на наших объектах будет проверка таким образом проходить. И я говорю о том, что э, мы теперь защищены перед заказчиками, которые э, могут отнестись э, людям, которые хотят заработать на там, строительной компании. Это называется потребительский экстремизм или терроризм, да? Да. Вот. Чтобы такого не было, мы и себя защищаем. Мы защищаем, в свою очередь, еще и заказчиков. Чтобы наши заказчики понимали, что у нас реально каждый этап закрывается только в том случае, если у нас проверил это все эксперт. В связи с этим на нашем канале будет серия видеороликов. Мы сделаем отдельный плейлист. Первый из роликов это будет как принимается квартира от застройщика, чтобы вы сразу понимали. И дальше Сергей будет показывать, или его специалисты, как принимается каждый из видов работы. То есть отдельно будет видео по приемке штукатурки после наших мастеров. Если будет какая-то дефектовка, он это все будет обозначать, и мастера, соответственно, под передел это все будут делать. Вот. И также заливка пола, укладка напольного покрытия, допустим, там, поклейка обоев, окраска стены, все-все-все-все этапы мы будем каждый показывать на видео. Для чего? Для того, чтобы... Вы, как заказчики, могли понимать, допустим, что есть какие-то определенные регламенты и по этим регламентам вы можете проверять как нас, так и других подрядных своих мастеров, которые работают на вашем объекте. То есть есть свод правил, по которым идет приемка, есть определенные нормы и вот бывают такие случаи, когда приходит на объект, допустим, заказчик, ставит лампу э -э, с контурным светом и показывает, что на стене есть какие-то дефекты. Что-то по этому поводу можно сказать? Есть в своде правил что-то такое? Ну, в основном, э -э, в своде правил измерения проводятся двухметровой рейкой. Ну и визуально, если это, допустим, какие-то э -э, рассматриваются малярные работы, там с расстояния, я уже не помню, около двух метров, то есть видны ли просветы, то есть не прокрасы, вот какие-то неровности, это контрольные рейки. То есть вот эта лампа, она в перечень э, оборудования, при котором обследуется определенный вид работы, она не входит. Ну, по крайней мере, я такого нормативного документа не видел. То есть, по сути, у нас дефектом является то, что не соответствует нормативно-технической документации. А в этой документации э, все достаточно просто для меня расписано, для вас не просто, <с> что меряем, как меряем, какие допуски, какие уже, уже э, дефектами считаются, что у нас устранимые, что неустранимые дефекты. Mm -hmm. То есть смотрите, <с> вот как я уже сказал, есть нормативные документы, в соответствии с которыми можно производить приемку абсолютно всего, правильно? <с> да. Вот. И когда заказчики начинают, допустим, и вы должны понимать, когда заказчики, либо вы как заказчик со сторонней организации начинаете требовать что-то сверхъестественного, то есть мне не нравится, да, мы должны, допустим, и вам это показать, и себя защитить, допустим, да, привести к чему-то, чтобы не было такого, когда заказчик говорит, мне не нравится, допустим, мастер говорит... А я вот сделал, мне нравится, и заказчик говорит, а мне не нравится, он говорит, а мне нравится, и вот, вот эта золотая середина ее нету. Чтобы не было такой ситуации, когда тени толкай, есть действительно эксперты и есть нормативная документация. И в соотношении с этим всем, собственно говоря, можно все измерить, проверить, принять, оплатить, и всем будет счастье. Правильно? Да. Оплатить или не оплатить? если Оплатить или не оплатить, точно. Друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам данная рубрика будет интересна и полезна. Так что пишите, подписывайтесь, обязательно комментируйте. Можете писать в комментариях, на какую тематику вы бы хотели, чтобы мы сняли видео, обзор чего-то. Либо разобрали бы какую-то ситуацию непосредственно реально с действующим судебным экспертом, которому пофиг на нас, у которого есть а, свои а, нормы, свои там, своды правил и все прочее. Так что до новых встреч, пока!